Еще очередное классное место, куда мы заехали, это Саксонская Швейцария. Место называется Абастай. Это каньон с великолепным открывающимся видом на реку Эльба. Это потрясающие скалы, это просто неописуемая красота. И всем советую, кто будет в Праге, взять путевку обязательно сюда. Причем это недорого. На одного взрослого путевка стоит 35 евро, на ребенка это стоит 30 евро. Но это того стоит.